Ребята, вы не поверите. Всем привет. Вчера 43 градуса было. Мы сейчас приехали в магазин, приехали купить детям пистолеты водные, потому что дети только ими спасаются. Мы сейчас зайдем в китайский, посмотрим цены, а потом зайдем в Алькамп, сравним и выберем уже какой. Ну, Яну надо маленький брать. Вот сколько здесь. но ну, Потому что он не удержит его, рука не удержит. Ну, и вот ну, что-то вот такого. Такой, что такое. Ага. То есть, вот это, это, все, да, это я... все ломается сразу. Боже, какой дорогой. У вот и такой, такой у нас был дома. Да. За копейки мы покупали. В Юске. Так есть здесь есть Юск. Да. Ну, я Что такое? Хорошо, все. Мы запомнили. Вон Идем. 3 с Не, это одноразово. раз в это дешевле, чем там. Да, я бы такой взял. 8 евро 9 Ну представь, какие они будут облитые это они всех обольют а сами будут не облиты да, мне кажется я ну, давайте что-то поменьше не, у него вы сможете аккуратно смотрите какая это система надо очень аккуратно его заправлять Вот это на это заправляешь потом это ты тоже себе выбрал это насос, ничего что он такой огромный? Ничего, А все, это какая-то акция у них, но это нужно, чтобы ты был в клубе или карта клуба должна быть. И тебе тогда зачисляется 3,75. А так все равно полную стоимость. 12 евро. евро. Да, аккуратно, видно, Мне качество. кажется, это огромно. Работай. Какой тебе Ян, Яна для тебя. тебя большой. Ты выбирай другой. Ян, не бегай за ним. Ян. Иди выбери себе другой. Это сильно большой. Ян Ян. Ян. Ян тут Надо. держал какой-то... Не, вот такой он смотрел. Вот такой. Тут что-то крутится. Вот, видишь, такая штучка? Нажимаешь, вот он завис на ней. Ян, давай тебе вот такой, смотри, который... Ты смотрел Это его. А, а есть Красный. Выбери себе только поменьше, чтобы ты мог держать в руках его. Ну не надо на него сейчас. Очень например. большой не надо, очень большой ты не. А такой вот, будешь, Ян? Как это все сложно? Вот такой, Ян. Вот такой. Сереж, ну вот чисто логически, ему удобно будет с такими большими. С такими, да, ну, им, да, они большие. Да мыльные пузыри. В магазине сейчас сезон. Сезон все для отдыха. У них лето начинается 21 числа. И очень-очень много всего. Латенцы, вьетнамки, доски для серфинга, бассейны. Людей очень много. Вот как старается, сам везет. Да, конечно, обязательно. Тут машины вообще закипают. Что, нормальная цена, посмотри. А там 8. Да, да, да. Мы с сережей зашли в китайский магазин. В китайском магазине на евро, на 2, на три намного дороже. Поэтому магазин на джобу Вот Мы даже пистолеты те, которые в китайском стоят... Ну, мы там... Двенадцать. И меньше. Да, а тут восемь. Здесь 8. мы за восемь взяли. И пленку на машину. Нужно обязательно закрывать машину от солнца, потому что она просто горячая. И как же мне хочется цветочки. И где они будут стоять? Сережа говорит. там. кану. Да, ну, Да. И, кстати, была евро девяносто девять, сейчас два двадцать пять. Это евро-канцель в Да? Ну, так и было. Тут, когда я хотела тебе взять, тут, так и было. Да нет, Сереж, ну, красиво очень. У меня прям наша рука тянется, я вот такой взял. Но это надо сразу покупать кашпо, пересаживать там. Хочу рималече купить. Рималече. На борщ свекла. Вот, всего три пучка. И прям... Прям ценный-ценный продукт в супермаркете. А отдельно, вот еще отдельно ботву продают. Ну и здесь, видите, тоже ботва чистая. Я попробую ее пожарить с чесноком, как мне говорили. О, но в магазинах овощных дешевле. Она там пострашнее выглядит и без ботвы дешевле. Но это просто красавица. Больше получится вкусным. Сам на минуточку покажу сколько помидоров разных сортов вот это весь прилавок это все помидоры все томаты и сливки и круглые большие и черри с сливками просто обычные черри на веточки вот такие вот шоколадные и вяленые томаты упакованные такие такие но я уже помидор я просто не знаю там нет Смотрите, что мы сейчас возьмем воду Всего с сифоном. Угу. И вот литраж а, одинаковый, сорок да, вот пять этого Кондапон. Мы купили арбуз три. Вот этот угу. завесил на три двадцать евро. Угу. О, какой красивый, вкусный и сладкий. Вкусно, дети? Да. Все, ребята не удержались, побежали. Хотела приготовить борщ. Выбрала такую красивую свеклу. И, ну вот, по закону подлости, знаете, мне Сережа еще несколько раз переспросил в магазине, все для борща есть. Я говорю, да, все. Я уже приехала домой и дома вспомнила, что у меня нет капусты. Я вчера последний кусочек капусты покрошила в салат, и все, и, ну, мы сегодня без борща. Ладно, уже в понедельник, когда детей в школу отвезем, заедем в овощной магазин и купим и купим, и купим купим капусту. Вот так. У меня просто все остальное намного хуже едят. Вот борщ, это уплетается за обе нам борща хватает на полтора дня. Вот та кастрюля, которая здесь есть, она вроде не маленькая, но у нас там много, и мужчины растут, поэтому приходится часто готовить. А это только начало. Моя красавица свекла. Смотрите, как она красиво была. Задазна бантиком. Так, сейчас я это все обрежу. Хорошо, хорошенько ее промою. И буду готовить. Как мне сказали, нужно ее нарезать. С чесночком обжарить. И будет вкусно. Будем пробовать. Помыла, нарезала. Сначала э, нарезала вот такую вот ботву которая плотная ну, плотные стебли а листочки отдельно я их чуть позже положу в сковородку потому что но ну, я думаю что это немножко дольше будет готовиться сейчас почищу чеснок и начну обжаривать Thank <laughs> you. такое. Ну, такое, да. Покушали мы травушку-муравушку, делюсь своими впечатлениями. В принципе, неплохо есть можно. Непривычно, но я что-то похожее уже пробовала когда-то, только я делала из ревня. Ревень брала и обжаривала. Мне кажется, что вот подобного рода продукт, если его посыпать солью, притрусить перчиком и сверху еще чесночка, то это блюдо в любом случае будет выигрышным и приобретет такой приятный вкус. Поэтому есть можно. Для викторианцев это вообще просто ну, круче не придумаешь. И как летний вариант тоже замечательно. Это лучше, по крайней мере, чем выбрасывать. Возможно, есть какие-то еще другие рецепты, рецепты приготовления Вы обязательно напишите мне интересно, я бы попробовала еще поэкспериментировать. Мальчики побежали с восторгом с пистолетами на улицу, их самые большие пистолеты, они, кстати, давно уже мне говорят мама. И папы говорили, что им нужны пистолеты Все мальчики с пистолетами А мы вот, ну, как бы тоже хочется играть в компании Ну, и мы как-то так мимо ушей Прошла неделя, они как-то приходят с прогулки И говорят, вот, мам, вот мне очень понравилось Очень рассудительно это все звучало Это мама, ну вот подумай сама Бегает много мальчишек на улице Все они играют в обливалке, да, стреляют из пистолетов а как быть нам? Нам быть постоянно мишенью, которую обливают? Или, может быть, нам дома тогда сидеть, вообще не выходить? И меня так, так все, что щелкнуло. Я звоню Сереже, говорю, Сережа, ты помнишь, дети просили пистолета, мы им обещали, а он говорит, да, все, я приеду завтра, поедем покупать. И вот это вот мы сегодня. Купили им пистолеты, они счастливы и довольны. Вчера я, в принципе, вопросы их решила. Я вспомнила, что у них есть бутылки которые они носят пластиковые бутылки, бутылки, которые они носят в школу с чистой водой. Ну и вспомнила, как мы в детстве делали, прокалывали иголочкой дырочки в крышечке. И все, и точно так же сделала. У меня была иголка, я с собой брала. Я положила ее, нагрела на... Плите, сделала дырочки, набрала. У них восторг, конечно. Так что они еще и вчера побегали пусть, с бутылками. Но тем не менее смогли поиграть. Ну а сегодня уже белые пушистые, довольны Я говорю, вы только смотрите, выходите на улицу с новыми игрушками, делитесь обязательно. Улица, я всегда говорю, что не рассчитывайте на то, что это только ваша вещь. Вы хозяин этой вещи, но делиться придется в любом случае, потому что всем детям тоже хочется попробовать подержать, поиграть, пострелять и так далее. Так что, вот так. Спит малыш сладким сном. Ладно, не будем его будить. Сейчас немножко поволучаюсь вам. Мы когда сюда ехали, я взяла комплект постельного белья. Мы дома еще покупали рулон тканей и отшивали для всех. Но так было нам удобно, потому что ты можешь выбрать ту ткань, которая тебе приятна на ощупь. Ну, в общем, думаю, возьми, будет у на постельное белье, ну, белого цвета. И плед. Сейчас не постельного белья, ни пледа уже нет. Постельное белье, скорее всего, когда горничная меняла, схватила и наше, потому что и то, и то белого цвета, и отнесла его в разряд грязных. Ну и, скорее всего, та же самая участь случилась и с пледом. Неприятненько, но уже нигде ты искать это не будешь, и что ты предъявишь. Вот ну, так еще хотела рассказать вам за школьный лагерь я не знаю, рассказывала, не помню на ютубе, но в инстаграме точно рассказывала, нам предложили детей дать школьный лагерь в ту школу в которой мы сейчас занимаемся но осталось совсем немножко, школа закончится и не хотелось бы конечно, чтобы дети прерывали там общение с испанцами вот, цена за школьный лагерь очень бюджетная ну, на мой взгляд, прям дешево-дешево 25 евро за неделю с ребенком, но это правда с 9 до 2 часов, это вот именно как школьная программа такая, и с собой нужно какую-то еду давать, ну какой-то перекус. Вот. но, в принципе, нас это устроило, и единственное, что у меня были такие сомнения, думаю, наверное, дети брошены, никто ими не занимается, но уточню, думаю, уточню, уточню у той мамочки, которая здесь уже много лет живет, и она э, отдавала детей в этот лагерь, спрошу у нее, если она скажет, что все нормально, то пойду, в общем, она все мои страхи развеяла, сказала, лагерь классный, то есть они в течение дня, там есть разные э, группы, и... Ну, разная цена, да, там самое вот это дешевое 25 евро, это с 9 до 2, есть полный пансион до вечера, ну, мы выбрали с 9 до 2, потому что дети, в принципе, не хотят в него идти. Вот. и она говорит, отдавай, потому что, ну, классно, детям весело, нравится, с ними играют, занимаются, очень много игр, но стоит того. И на фоне других школьных лагерей, в принципе, здесь много школьных лагерей открывается, но они дорогие все, там, от 100, от 100 евро и выше начинается за неделю с ребенка. Мы начали быстро заполнять все документы, потому что у нас оставалось два дня, ой, подойти, все нужно было до 16 числа отправить мы отправили, на следующий день приходит нам ответ, и ответ, что нам отказывают, ну как отказывают, там написано было, что переводили, написано, что мы не можем взять ваших детей в эту школу, потому что по вашей прописке дети должны идти в другую школу, а вы прописаны в другом районе, обратитесь в другую школу. Но так как она рядом находится, туда, куда мы возим детей, и дети уже к ней привыкли, то нам бы хотелось, конечно, в эту школу войти. Тем более нас союз отправили в нее. Я не знаю, почему тут так... Но я потом уже спрашивала, да, у них действительно очень, они привязаны к прописке. А чуть ниже следующий текст, если вы уж очень хотите, чтобы ваши дети пошли в школьный лагерь именно в этой школе, то тогда цена увеличится на 25% с каждого ребенка. Ну, блин! Неприятненько, да, ну что мы должны, Мы нам ехать в эту школу две минуты, я просто не понимаю этого бреда. Мы пишем им встречное письмо, ну и встречное письмо, все, нет ответа, и я так понимаю, что мы, мы просто пролетаем, потому что до 16-го надо было документы сдать, а уже 20 число, поэтому ну, ни ответа, ни привета, так что без школьного лагеря мы. Вот так вот, неприятно.